Всем привет, с вами, как обычно, VisiProLockBuy, и сегодня мы покажем вам, как сделать вот такую установку светильника. Вот такую. Сюда смотри. Черное пятно. Для того, чтобы вот так установить светильник, нужно прибегнуть к внутренней вклейке термокольца, и сейчас мы более подробно вам об этом расскажем. Значит, что нам для этого понадобится? Нам соответственно, само кольцо, которое мы будем клеить, ножик нам понадобится, карандашик нам понадобится, рулетка, чтобы разместить крестик. Ну, тут я уже его разметил. В принципе, и все. И наши руки. Значит, что мы делаем? Берем карандаш, прикладываем наше колечко. То есть, вот у нас центр. Так как оно у нас будет стоять. И обводим карандаш аккуратно. Почти аккуратно получилось. Вот. После чего мы берем нож. Острый хороший нож. И аккуратно вырезаем а, отверстие по диаметру меньшему, чем а, вот, тот рисунок, который мы сделали. Меньше там где-нибудь на сантиметр, чем наше колецо. Все, у нас более-менее холодное полотно. Оно у нас никуда не поползет, можно не париться. То есть, платформу временно мы убираем вверх, чтобы мы могли удобно лазить там руками. Берем наше колечко. Я обычно э, вот эти выпуклые циферки переворачиваю вверх. Ну, либо надписи здесь какие-то из производителя колец. Потом мы берем колечко, сжимаем вот таким вот образом и закидываем его в нашу колечку. Все, кольцо у нас там сверху. Теперь мы выставляем его по нашему карандашу. С одной стороны, со второй стороны. Кто-то, я видел, использует прищепочки. В принципе, технология интересная. Но для тех, кто не может это сделать без них. Вот, то есть мы держим жестко зафиксированное кольцо в том положении, в котором оно будет клеено. Просовываем клеем вверх. И здесь у нас мы можем это сделать, потому что кольцо достаточно большое, 112-е. Вот. Приклеиваем в одной точке, все, оно, оно зафиксировано. После чего мы берем колечко и с обратной стороны еще раз проверяем, стоит ли у нас колечко на своем месте. После того, как мы выглядели, что стоит у нас на своем месте, мы делаем еще одну точку с обратной стороны. Немножко приклеиваем пальтик к полотну, не без этого. Проверяем раз, проверяем два. Все у нас приклеено. Теперь мы просто просовываем его пустыбиком Где-нибудь в середине проталкиваем его между полотном и кольцом. Проводим в одну сторону. Аккуратненько проводим во вторую сторону. И проглаживаем. Даем ему подсохнуть, пока оно сохнет, проклеиваем вторую сторону. Таким же образом тюбик вставляем между кольцом и полотном, аккуратненько даем и промазываем. Для этого нужна определенная старовка, чтобы мы не налили слишком много клея на полотно, в эту сторону, чтобы у нас не было после некрасивых разводов. достаточно грустный, потому что Саша запретил улыбаться и смеяться и шутить. Вот после чего мы проверяем пальцем после сухонья. Вот видите, немножко я не промазал, ну точнее промазал плохо, не приклеилось вот здесь. Сейчас мы подклеим и проверяем полностью весь петиметр. Мм. Все, везде будет кроме одного места. Подклеиваем, ну кроме одного места между полотном и кольцом, я имею в виду. Немножко ждем. После чего мы снова прибегаем к нашему ножу и обрезаем полотно мы уже по колесу. Все. Все. Внутренняя клейка готова. С вас внутренней вклейки в том, что у нас нет никакого зазора между светильником и нашим полотном, то есть он прилегает как гипсокартон. А также есть светильники, которые иначе установить не представляется возможным, так как у них ширина наружней вот этой кромки очень узкая, там, сверху, где ставится кольцо. И когда мы выбираем кольцо под нужный диаметр, оно у нас выходит за рамки светильника. Это очень некрасиво, хотя некоторые умудряются и так ставить, но мы рекомендуем им так их не делать, а делать... Адекватно, грамотно и красиво. Особенно, если у вас вот такая конструкция, как у нас на данном объекте. Вот, собственно, и все, что мы хотели вам показать. Ниже в описании переходите на наш инстаграм. Можете посмотреть там наши самые интересные работы. Там мы чаще выкладываем их. Обязательно там подписывайтесь. Ну и все. С вами был, как обычно, весь и До новых встреч.